Цена подарок судьбы, полноценная двушка с ремонтом внизу бытхи. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске полноценная двушка с ремонтом практически в самом низу бытхи по очень привлекательной цене. Рядом санаторий Металлург, 9 гимназия. В санатории, кстати, бассейн с морской водой, можно проходить всякие процедуры. До моря и тропы Теленков буквально 10-12 минут пешком. В общем, посмотрите по карте, абсолютно вся инфраструктура в непосредственной близости. Вот там жилой комплекс Белый дворец. Многие по нему могут сориентироваться, это Сириус. А это жилой комплекс Южный Склон. Три одинаковых дома. Сам внизу Бытхи. Вот адрес 4119 Бытха, чтобы ориентировались. Такая придомовая территория. Подсветочки. Все уложено брусчаткой. Есть вот лавочки. Тут, кажется, у нас то ли лимон растет, то ли что-то. Пальмы. В общем, ну, дом-то классный на самом деле. Вот. И... Прямо возле санатория «Металлург», где бассейн с морской водой. Всевозможные процедурки там можно проходить. Вот подъездик такой ухоженный. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь вместе с балконом 56 квадратных метров. Совмещенный санузел. Все коммуникации центральные. Горячая вода и отопление от собственной котельни. Кстати, если вы тут не будете проживать зимой, то можно перекрыть отопление. Таким образом, гунальные платежи будут меньше. Квартира находится не на земле. То есть, под нами еще парковка. Квартира сухая и теплая. Это зал. Кстати, зал можно сделать... Непроходной, в квартире имеется балкон, скоро здесь все распушится, и зелени будет гораздо больше. Тут нет такого ощущения, как окна в окна. Есть вот москитная сетка, есть роль ставни. То есть, если вы не будете проживать, для безопасности роль ставни можно закрыть. Шкафов хватает и детская комната здесь тоже имеется такая вот ниша под гардеробную в общем шкафчик вид обычный зато не жарко и вот тут можно сделать дверь Таким образом, комната будет непроходная. А эту заложить. Сразу хочу сказать, чтобы потом не было сюрприза. Цена до конца этого месяца. То есть от вас только достаточно принять решение, внести задаток. Всю сделку можно сделать дистанционно. Она нотариальная, полная стоимость в договоре. 11 600 возможен даже... В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. За хорошее предложение поставьте лайк, ведь это совсем сложно. Подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Оставьте какой-нибудь комментарий, подпишитесь во все соцсети. Рутюб, Контакт, Телеграм. Инстаграм, наверное, уже не актуален, но, по крайней мере, пока он работает. И у меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Достаточно только позвонить или написать в соцсети. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. Стрит. До новых видео. Пока.